медитация я магнит для денег примите удобную позу расслабьтесь расслабьте все мышцы сделайте глубокий вдох и выдох повторите несколько раз глубокий вдох и выдох вдох и выдох сейчас ваша задача настроиться на самое высокое что вы только можете себе вообразить стремитесь ввысь взлетайте представьте себе что каждая клеточка вашего тела обращается вверх как под подсолнух к солнышку чем выше вы сможете проникнуть тем большего эффекта вы достигнете Настройтесь на Высшее, на Божественное. Станьте телескопом, который улавливает только Божественные световые вибрации. И тогда в этом телескопе, в этой зеркальной глади, как в озере, появится Божественное. Настал момент, когда вы можете соприкоснуться с Ним, все самое прекрасное, самое чистое, самое возвышенное, что только есть на свете – это Бог. И ваши взаимоотношения с Ним, с Его величием и чистотой, детской наивностью и безграничным могуществом – это есть Божественный Дух и ваше стремление к Нему. Вдыхайте это счастье, это золотоносное присутствие Божественного. Выдыхайте прочь все нечистое, все наносное. Всю ту энергию, которую получили в процессе общения с другими людьми, которая чужда вам и не является вашей сущностью. Представьте, что мощная волна света окутала и наполнила ваше тело. Теперь вы можете начать процесс магнетизации всего желаемого вами. Возможно, это финансовая свобода или любое другое ваше желание. Представьте во всех красках и подробностях то, к чему вы стремитесь что вы будете чувствовать, какие эмоции, какое состояние вы стремитесь испытать тогда, когда желаемое станет действительностью. Это очень важно, ваше состояние, ваши чувства, ваши эмоции. А теперь переключите свое внимание на составляющую своего желания. Что это? Энергия власти, свободы, независимости, которые дают деньги. Подумайте о том периоде времени, в течение которого вы хотите получить желаемое. Если вам кажется, что этот период слишком большой, вы сейчас сможете мысленно укротить его. Просто представляйте себе, что время – сжимается, как шагреневая кожа, и ваша мечта приближается к вам очень быстро. А сейчас наступает главный момент. Представьте, что все ваше тело начинает вибрировать светом, излучать сильные электромагнитные волны, привлекающие к вам то, к чему вы стремитесь. Источник электромагнитные вибрации находятся в солнечном сплетении и волны от вашего солнечного сплетения расходятся в бесконечность по закону притяжения вы притягиваете к себе деньги удачу все, что вам нужно ваша сила растет ваш магнетизм растет ваша энергия усиливается. И сейчас вы принимаете в своей ладони то, к чему вы стремитесь – будь то деньги, удача, рост в карьере или что-нибудь еще – оно ваше сейчас. Постарайтесь порадоваться этому моменту исполнения желания. Вспомните еще раз, какие чувства какие эмоции вы хотели испытать, и постарайтесь испытать их сейчас. Радуйтесь исполнению вашего желания. Постепенно приходите в себя. Чем больше вы сможете привнести в свою обычную жизнь это чувство исполнения желаемого, тем эффективнее будет эта медитация. Постарайтесь вести себя, чувствовать себя так, как будто ваше желание уже исполнилось. Этим вы ускорите материализацию своей мечты. Потянитесь, улыбнитесь, поблагодарите, скажите, да прибудет любовь и мир во всей Вселенной. Все хорошо. Приступайте к обычным делам с чувством, что вас услышали. Так оно и есть. Вы можете прослушать этот текст, эту медитацию перед сном. И это незамедлительно проявится в вашей жизни потоком благоприятных возможностей и удачных ситуаций для получения денег. И всего, к чему вы стремитесь, только делайте это, только верьте, и по вашей вере вы получите. Ибо ничего не остается безответным в нашем общем, разумном пространстве, которое мы называем своей вселенной.